Хочу рассказать да, о двух новых э, виаргонах, 35-й это биофлоревит из аорта, и 36-й это э, микофлоревит из чааги. Ну вот виаргон 35-й, э, биофлоревит из аорты, также вот, он необходим, как я сказал, при различных патологиях мочеполовой системы, поскольку он улучшает состояние сосудов, э, в отличие от 17-го. Виаргона, который влияет больше все-таки на эластичность сосудов. Вот виаргон 35 он улучшает, поддерживает именно мышечный слой сосудов, укрепляет его, укрепляет стенку сосудов. Очень важно вот при аневризмах различных изменениях, как раз нарушение стенки сосудов. Также он поддерживает эндотелиальный слой. Эндотели сосудов, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов, с которым кровь контактирует и держит его целостность больше, опять же, чем 1 и 17-й это очень важно при атеросклерозе сосудов, допустим, опять же, он препятствует от трансформации мышечных клеток стенки сосудов, при атеросклерозе бывает, что там недифференцированные клетки содержатся мышечные которые начинают активно пролиферировать и в сторону атеротической бляшки, и тем самым способствует ее только увеличению. Вот 35-й виаргон предотвращает это, способствует поддержанию дифференцированного состояния, либо, по крайней мере, предотвращает пролиферацию этих клеток. Соответственно, он будет эффективен и при атеросклерозе сосудов, вот, как вы говорили. Вот. Помимо всего, вот он будет рекомендован соответственно при анавризмах, варикозном расширении вен, также нарушении проницаемости сосудов при различных патологиях, вот, проницаемости сосудов при а, нарушении эластичности сократимости сосудов и при атеросклерозе тоже. Ну естественно его рекомендуется применять. Совместно с виаргонами первым, десятом, семнадцатым, тридцать третьим. <смех> Семьи виаргоны, которые влияют на сердечно-сосудистую систему. Ну и э, последний, виаргон тридцать шестой у нас появившийся, это микрофлоревит из чаги. Он улучшает состояние организма при различных злокачественных образованиях. То есть он влияет на улучшение состояния иммунной системы, снимает различные болевые синдромы и воспаления, также э, депрессию и стресс, а, нормализует работу центральной нервной системы, включая сон вот у кого бессонница, очень эффективно улучшает работу пищеварительной системы, э, используется при работе пыльки. Вот, эффективен при различных также кожных высыпаниях. Можно его вот, и внутрь принимать и разводить, также делать вот, аппликации вместе вот, с первым диаргоном. Единственное, вот, лучше не смешивать, да, то есть лучше все-таки по отдельности от МИК и Биофуллевита использовать. Можно использовать также очень эффективно при различных вот, проблемах и мужских, и женских нарушениях то есть кисты, миомы у женщины, эрозии во влагалище, там, в шейке матки. при мужчин, соответственно, при аденомах, импотенция, очень эффективно показан микрофлорид из чаги. Ну и на, на, также он участвует при патологиях, регуляции патологии сердечно-сосудистой системы, в том числе вот при диабете, при атеросклерозе, и других патологий. Ну, естественно, вот рекомендован с другими также виаргонами.